Здравствуйте! Сегодня представляю вам мальчика из силикона Экофлекс 30. Он может брать бротик сусочку, которая предназначается детям от 0 до трех лет. Вот такая. У него стеклянные глаза, ручной работы Германия Лауша, изготовитель, прошитые брови. Проклеенные реснички. Вот у него есть родинки на лице и по телу, естественно, смотрится. Сейчас мы его разделим, Я покажу вам его функцию. Мальчик может пить из бутылочки и писить. Малыш очень гибкий. Вот как вы видите, в руках податливый как настоящий ребеночек. Мы являемся производителями таких кукол. Делаем на заказ. А также бывает свободная продажа куклы, которые продаются у нас по России, а также на зарубежных интернет-аукционах. Так. Сейчас будем поить малыша, вот его бутылочка. Он может пить водичку обычную, либо можно делать самостоятельно смесь из воды крахмала. начинает пысать. напился наверно смотри какой молодец Он очень хорошо пописан. на этом хочу завершить показ силиконового мальчика прощаться с вами до новых встреч все